Доброе время, уважаемые друзья! С вами ваш друг Андрей Шаура и команда «Успех вместе!». Давайте проверим качество связи по 10 шкале, как вам слышно и видно. Если связь отличная, то мы с вами сегодня проведем отличную встречу, потому что мы друг друга сможем услышать, друг друга понять. И я вас поздравляю, вы сейчас находитесь в прямом эфире на международном портале «Успех вместе!». Успех – это путь для сильных людей, где каждый из нас может достигнуть больших высот, преуспеть. И сегодня мы с вами поговорим о удивительной возможности, о самом щедром бизнес-плане в мире. Вы узнаете о том, что на сегодняшний день актуально по-настоящему, а самое что главное – это может повторить любой человек. Напишите, кто с каких стран мира, напишите ваши города, ваши регионы. Я вижу здесь… Большое количество людей, несмотря на то, что 10 мая, несмотря на то, что вечер. Я вижу здесь Белоруссия, Россия, Украина, Латвия, Эстония, Казахстан, Америка, Канада. Посмотрите, сколько стран мира. Израиль, Греция, Молдавия, Румыния. Множество-множество разных регионов. Армения, он пишет, классно. В общем, друзья, мы видим разные регионы, страны, и не будем на этом останавливаться. Количество людей постоянно увеличивается, но мы с вами начнем. Итак, внимание. Всех поприветствовали, посмотрели друг другу в глаза, и давайте с вами сейчас проведем прямую встречу с Байкала. Шикарное место. И сегодня 10 мая, 19.30 Москвы, мы начали прямой эфир с вами. И Поговорим сейчас о возможности, которая действительно, понимаете, меня будоражит, вдохновляет, потому что ранее ничего в жизни лично я не видел. Просто не видел. И хотелось бы с вами это, друзья, обсудить. Если это вам понравится, будем делать вместе. И давайте посмотрим на экран. Смотрите. Сегодня в мире множество компаний. Сегодня в мире люди хотят зарабатывать деньги. И в обычной компании люди получают от 3% до 35%. Но если быть честным, 35% зарабатывает несколько лидеров, а новички топчутся от 3% до 12%. То есть новичок, он вроде как новичок, но он становится старичком. И он на протяжении года, 5 лет, в одной компании получают вот эти вот копейки. И несколько лидеров получают хорошие деньги. Кто с этим сталкивался? Если сталкивались, поставьте цифру 5. Что действительно вы с этим сталкивались, у вас такое в жизни было. И вот люди не знают бизнес-планов, люди смотрят только на продукты, люди смотрят только, допустим, при выборе компании люди выбирают сегодня маленькое неправильно. либо продукт. Либо маркетинг, либо владельца, либо наставника. Нужно выбирать правильно. Есть у меня специальный тренинг, вы можете его найти у меня в ютубе. Пять столпов при выборе именно MLM-компании. И там рассказывается, что нужно, на что обратить внимание, как обратить внимание. Но сейчас не об этом. Сейчас я хотел бы вам показать гораздо интереснее момент. И вот, смотрите, большинство людей постоянно вот здесь тусуются, собирают крохи. Вот здесь вот крохи. Лидеров единицы, не так много. Или много, много ли вы людей знаете в мире, вот лично вы знаете много людей, вот прямо знакомы с этим человеком, который уже несколько лет зарабатывает минимум 10 тысяч долларов. Минимум. Хотя 10 тысяч долларов это не так много в месяц. Много ли вы знаете таких лидеров? Вот так вот пообщаться с ними можете, за руку поздороваться. Единицы. И поэтому большинство людей всегда внизу, всегда зарабатывают копейки. И сейчас я вам покажу самый щедрый бизнес-план в мире. В нашей компании новичку платят не 3%, а 75%. Наша компания получила премию «Самый щедрый бизнес-план» В мире. Компания была основана 15 января 2014 года, стартовала в 200 странах мира для англоязычного рынка. 5 апреля 2014 года стартовала наша команда. Почему? Потому что мы увидели, что новичок получает 75%, лидер получает тоже 75%. И в нашей компании и лидеры, и новички между собой равны. То есть и лидер, и новичок, за созданный товарооборот в своей группе получает не 3%, а 75% за сеть. И как вы думаете, это выгодно? Выгодно. И я хотел бы вам еще вот что сказать. Связь нормальная? Вот э, важный момент, друзья, чтобы вы понимали, что сейчас я вам покажу определенные моменты меня действительно заинтересовал в этой компании владелец заинтересовала система бизнес-план заинтересовал продукт и у нас есть с вами еще что это наша система и знания все эти пять пунктов совпали при выборе компании пять столков оптимального выбора и мы с вами первые в 200 странах мира Весь русскоговорящий рынок вы первые. Но самое интересное, если русский говорит в Японии по-русски, значит он скорее всего и по-японски говорит. То есть значит и японцы у вас появятся. Если русский говорит в Германии по-германски, значит у вас и германец появится. То есть подписав русского человека в интернете в любой стране мира, у вас появляются э, англоязычные партнеры то есть на любом языке и сегодня лично я рекомендую вам бизнес выбирать по простоте что такое простота если это сможете вы значит смогут это другие если не сможете это вы значит не смогут это другие верно поэтому нужно выбрать такой бизнес где можно повторять пенсионеру студенту предпринимателю монтёру где не надо вкладывать деньги где не надо бегать продавать какие-то продукты, где не надо обманывать людей, где не нужны вложения, там, большие кредиты, там, по 500 долларов, по 1000 долларов. У нас нет такого. Сейчас вы увидите интересную возможность, которая лично меня, она, знаете, вдохновляет, не дает спать, воодушевляет, появляется энергия, появляется жизнь. Честно, легально и порядочно. Вот я вам могу сказать, что заработал небольшую сумму денег за первое время, но в принципе достаточно. Вот смотрите, мой доход за первых 10 дней. Без риска, без продаж, без инвестиций. За 10 полных дней 3109 долларов. То есть 112 тысяч рублей. Да, деньги небольшие, но ребята, зато честно... Зато не бегал, не продавал ничего, не вкладывал никаких денег и работал через интернет. То есть все, что я делал, это дома или в офисе через интернет знакомил людей с магазином компании, которая нам платит проценты. Вот скажите мне, это выгодно? То есть вы знакомите клиентов, клиенты ходят в этот магазин. Делают покупки, вы ничего не продаете, вы потребляете продукт, ваши люди пришли в магазин, потребляют продукт, они купили у компании, вам процент на банковскую карточку. Деньги вы получаете на банковскую карточку э, Mastercard в любом банкомате мира. И вот именно, неужели это возможно? Вот правильно, Гульнара. И раньше я тоже так думал, а неужели это возможно? То есть вот в том то и дело ребята что я также раньше думал э, поверьте мне я не первый год в интернет бизнесе я не первый год сегодня занимаюсь малым бизнесом э, за девятый год мы являемся топ лидерами четырех компаний плюс более 15 лет классического бизнеса и интернет бизнес три года поверьте мне у меня раньше совсем другое представление было о бизнесе в интернете. Полгода назад я об этом не мечтал. Просто мне никогда в голову не пришло, что можно получать, вот вы знаете, хорошие деньги по-другому. Я, конечно, знал, что есть люди, которые зарабатывают очень много. Они миллиардеры, миллионеры, и как-то у них получается. Но чтобы вот, чтоб вот как-то вот, вот без вложений, без риска, без обмана, вот это вот редко встречалось. И когда мы познакомились с этой компанией, лично меня это впечатлило. Совершенно случайно произошло знакомство. Значит, в одной компании мы работали, сотрудничали. И там, значит, получилось так, что владелец компании не захотел делать открытие в Разии. То есть он не захотел вкладывать деньги. И мы посмотрели другую компанию ради интереса и стали смотреть. И совершенно случайно в 6 утра познакомились с компанией через интернет э, не по русскому языку. То есть мы нашли компанию на английском языке и начали изучать, искать, смотреть, что там, как там. И оказалось, эта находка с утра не просто находка. А это, знаете, не просто алмаз, а это бриллиант, его надо чуть-чуть просто ограночку сделать он бриллиант. И теперь смотрите на экран. Вот в мире сегодня множество есть бизнес-планов. И 75% здесь платят новичку. И 75% платят лидеру. То есть, к примеру, новичок создал товарооборот образно. 200 баллов, 200 баллов. Получил 40 долларов. Лидер создал товарооборот, предположим, 500 баллов, 500 баллов. Лидер получил также 75%, это примерно, где-то он получит долларов 90 от товарооборота. То есть, смотрите, люди получают одинаковые деньги. Нет обид на лидеров, нет обид на новичков. Кто как поработал, тот так и полопал. И новичок понимает, что он может сделать больше. И лидер понимает, что он может сделать больше. И начинается соревнование. Кто кого, понимаете? Потому что здесь любой может обогнать любого. Создай больше товарооброда и все. Сделай свою команду, которая будет больше делать покупок. И получай больше, будь лидером. Вот это классно. И вот если вы посмотрите обычные компании, то в них очень сложно зарабатывать деньги. К примеру, давайте разберем компанию. Я вам покажу в графике. В графике это вот так. Вот в мире где-то процентов 70 компаний, они примерно вот так выглядят. Вот здесь вы. И чтобы получать 1000 долларов в месяц, вам надо создавать товарооборот. И у вас должно быть в год... Всей структуры 6352 клиента. То есть у вас должно быть 3000, допустим, 176 клиентов слева и 3176 клиентов справа, которые постоянно будут покупать продукт. То есть почему 6352? Потому что клиенты будут покупать ваш продукт, к примеру, порошок. Они же не каждый месяц его будут покупать. Кто-то купил, допустим, пачку порошка, его хватает надолго. Или, например, парфюм. Почему 6352 клиента? Насколько вам хватает парфюма, ребята? Надолго же? То есть речь идет о том, что 6352 клиента в год надо потому, что продукт, который они покупают, парфюм, или там добавка в топливо, или еще какой-то продукт, его хватает, его хватает не на один месяц. Порошка, например, в некоторых компаниях, вы хватает на полгода. Значит, надо, понимаете, да, базу клиентов какую большую. И... Сегодня мы нашли такой бизнес, где люди покупают продукт каждый месяц, где не надо 6352 клиента и где все довольны. Хотите покажу? Показать кому-нибудь вот реально возможность, она не для тупых. Она для людей, которые могут смотреть на несколько лет вперед. Она для тупых вообще не подходит. То есть вот если человек, например, влюбился, например, в порошок, и он кричит, что у меня самый лучший порошок, он просто понять не может, что ему надо 6352 клиентов в год структуры создать, чтобы получать 1000 баксов на пассиве. Ради чего сегодня люди строят сеть? Ради того, чтобы получать деньги. Ради того, чтобы получать пассивный процент. Много ли вы людей сегодня знаете в компаниях, которые получают пассивный доход, не работая? Да нет их практически. Они все сидят на 3-12%, на 3-12%. И вот чтобы хотя бы штуку получать, необходимо создать за год командой 6352 клиента. То есть у вас должно быть определенное количество партнеров, и они должны ходить продавать, допустим, порошок или зубную пасту, или продавать там какой-то продукт, образно. Кто из вас реально за год 6352 клиента найдет? Много ли таких людей в мире? Поэтому и зарабатывают единицы. Мало людей сегодня могут создать команду, где 6352 клиента будет. Согласны? Конечно. И поэтому все сидят соску, сосуд. Вы посмотрите на все компании. Они бегают из одной в компанию другую. Мне уже смешно смотреть на этот детский сад. Когда, например, один и тот же человек э, за год присылает 5 компаний. Вот вы мне скажите, за год 5 компаний это нормально? И они все бегают, бегают, бегают. Вот мы за 9 лет четвертую компанию развиваем. Четвертую. Мы никуда не бегаем. Мы в каждой компании зарабатываем деньги. Мы заработали, ну лично я заработал уже давно свой миллион долларов. Именно в сетевом бизнесе. Свой миллион долларов давно заработал в сетевом бизнесе. Но дело не в этом миллионе. Дело в том, что мы сегодня действительно знаем, что актуально, что интересно, что глобально. И сейчас я вам покажу бизнес, вы будете шокированы. Я когда первый раз увидел, я за голову взялся, я сказал, не бывает. Вы представляете, топ-лидер трех сетевых компаний. Самый большой ранг в мире. Старший вице президентов видите, во всем мире. Единственный. И конечно, когда я вот этого увидел, я просто подумал, ну это не сказка какая-то, ведь не бывает такого в жизни. Мы же пахали с утра до вечера раньше, вкалывали, вкалывали, а люди зарабатывали копейки. И вот здесь сейчас я вам покажу такую возможность, вы просто поймете, что вот это фундамент, фундамент на года. я только одного прошу, чтобы нашего владельца компании никуда не сдуло, вот чтобы... Все у него было хорошо, чтобы он не болел, чтобы у него семья не болела. Потому что компания настолько крепко стоит на ногах, что меня лично это просто впечатляет. И смотрите, что я вам сейчас покажу. В нашей компании все просто. Вы будете шокированы, вы никогда такого в жизни не видели, поверьте мне. Вот также две команды. Вот здесь вот вы. И у нас линейка, линейка это что? Вы, допустим, можете позвать одного человека влево, одного вправо, или, допустим, двоих вправо вы позвали, и, допустим, 10 человек вы позвали влево. Так, 10 человек, ребята, сможете вы пригласить, предположим, которые будут покупать для себя шоколад, я образно сейчас говорю, которые будут покупать для себя шоколад каждый месяц, всего 10 человек за год сможете найти? не 100, не 1000, 10 человек, которые, к примеру, будут покупать шоколад. То есть в этом шоколаде что? Будет правильное питание, то есть человек съел, довольный, жира нет, голова работает, ноги работают, сердце работает. Внимание, 10 человек за год. Шоколад это как образ, я вам просто показываю. Когда мне это показали, я был шокирован. Да 10 человек за год для меня это вообще не проблема. И я понял одно, что нужно познакомиться с этим бизнесом поближе. Далее смотрите. Вот получается линейка, видите, 10 человек влево. Вы, допустим, позвали. Ну вот так вот раз, два, видите, вот так три, четыре. Вот это линейка. В первую линию вы можете звать 10-100 человек, но я вам показываю на примере, допустим, 10 лево, 2 вправо. У вас вот здесь есть наставник. У наставника есть одна команда влево и одна команда, допустим, вправо. Ваш наставник сможет вот сюда пригласить за год 10 человек. Вот сможет ли ваш, допустим, наставник, ваш лидер за год пригласить 10 человек, которые будут покупать, к примеру, шоколад каждый месяц. Для здоровья. Смотрите, когда вы покупаете парфюм, он у вас стоит. Когда вы покупаете порошок, он у вас стирает редко. Когда вы покупаете ручку, ее хватает надолго. Когда вы пользуетесь сотовой связью, ее хватает надолго, и она стоит копейки. Так вот, сможет. А теперь далее смотрите. А если вот эти 10 человек... Но они, знаете, лентяи такие, просто лентяи, они смогут за год позвать 4 человека. То есть вот каждый из этих десяти человек не будет звать по 10, а всего по 4. Смогут позвать они по 4 человека за год, как вы думаете? Ну, лентяи, понимаете, всего 4 за год, просто лентяи смогут. И когда я увидел этот бизнес, я понял, будут зарабатывать у нас все. У нас будут зарабатывать все, у нас будут самые большие чеки в истории MLM бизнеса Самые большие чеки, невероятные чеки, которых в странах СНГ не видели и никто не знает. Так вот, я вам хочу сказать, заставлять никого не надо. Знаете почему? Сейчас вам объясню. Лошадь вы подводите к водоему, она пить не хочет. Правильно? Зачем ее заставлять пить? Она же не хочет. Вы берете соль и кладете в полость рта лошади соль. Вы не заставляли лошадь пить воду. Вы просто положили ей в пасть соль, и она захотела пить. И она сама будет пить. Никого заставлять не надо. Сегодня в мире 7 миллиардов людей. Вам не надо заставлять кого-то. Вы просто найдите несколько человек, которые захотят сами. И самое, что интересное, они поймут, что это им надо. И вы будете через год обеспеченным человеком. Так вот, я вам показываю простую схему. Смотрите. И получается, что вы позвали 10 влево, а они по 4. Это будет 50 в общей сложности. И вправо вы позвали 2 человека, а ваш наставник 10, и те по 4. И у вас будет 50 человек справа. Ребята, верно? 50 человек за год слева, 50 человек справа за год. Внимание, это не партнеров, это клиентов. То есть, я вам сейчас показываю, 50 не партнеров. 50 клиентов слева, 50 клиентов справа. Даже не партнеров. Вы не поверите, но до смешного. Это может быть просто 50 клиентов слева, 50 клиентов справа. Они могут просто в магазине, в интернете покупать продукт, компания будет доставку делать. Просто может быть клиент. Или у вас может быть один партнер, у которого будет 10 клиентов, и он будет обслуживать 10 клиентов. Может такое быть. Поэтому то, что сейчас я вам скажу, это просто переворачивает этот мир, понимаете, по-настоящему. Один мудрый человек сказал, дайте мне что-то там он говорил про опору, я весь мир переверну. Понимаете? То есть смысл такой, то что сейчас я вам показываю, это невероятно. Но это правда. И получается у вас 50 человек слева, 50 чек справа. А компания вам платит, смотрите как, один человек слева, один чек справа. Примерно вам платит 15-20 долларов. Ну, давайте посчитаем 20 долларов. То есть, достаточно, чтобы человек делал автошип слева и справа. Что такое автошип? Это обязательная страховка, когда человек покупает раз в месяц себе шоколад. Понимаете, нет? Вот просто человек берет себе шоколад, к примеру, раз в месяц. Он его съедает, и через месяц еще раз берет, и опять съедает, и через месяц еще берет, и опять съедает. Так вот, плюс нашего бизнеса, что вам достаточно найти одного чека влево и одного вправо, вы уже зарабатываете 20 долларов. А 20 долларов, ребята, это почти 800 рублей. А если еще один человек слева и еще один чек справа, еще 800 рублей. Так вот, 50 человек слева, 50 человек справа, клиентов или партнеров, которые просто потребляют продукт, это 1000 долларов. А теперь смотрите сюда. Вы позвали всего 10 влево, 2, 2 вправо. Вы-то позвали всего 12 человек за год. А они позвали еще в общей сложности э, и ваш наставник э, остальных 88. И вы получаете 1000 долларов. Здесь за 1000 долларов вам надо иметь 6352 клиента, а здесь нужно 100 клиентов. 63 раза легче, чем в других компаниях. Ребята, 63 раза легче, чем в других компаниях. Ну и как вам? Познакомить вас поближе с этим бизнесом? Или может быть пойдем э, гулять на улицу? Гулять там, наслаждаться жизнью? Вы просто вдумайтесь, что просто... Ну я вам показал год... Я вам не показал месяц. Ребята, значит через месяц. Через месяц. Вы же не будете получать такие деньги, правильно? Сначала вам надо 50 чек слева, 50 чек справа. Но так их нет? Я вам показал за год. Вы выходите на товарооборот и каждый месяц получаете по 1000 долларов. Но другой вопрос. А если быть умнее? Ведь умный человек, он что делает? А он берет вот так. И, допустим, приглашает 20 человек влево и 20 человек вправо. А эти 20, допустим, приглашают по 5 влево и по 5 вправо. А вот эти 5 приглашают, допустим, э -э по одному. И у вас количество людей-то растет. 20 влево, 20 вправо. 20 на 5 это будет 100. Правильно? А 100, получается, будет 100. И на 1, допустим, еще 100. Ну, допустим, 200 человек у вас слева появилось и 200 человек справа. Сколько вы заработаете? А вы уже заработаете 4000 долларов. Ребята, 4000 долларов это почти 150 тысяч рублей. То есть вы можете... Этот бизнес делать по-разному. По-разному. Что надо делать? Рассказываю. Мы, в принципе, ничего не продаем. Мы ничего не инвестируем. У нас проходят каждый день презентации. И ваша задача просто, просто приглашать людей на презентацию. Кто справится? Вам просто нужно по своей специальной ссылочке, вот по такой, как у меня есть, видите, приглашать людей на презентацию. Люди будут приходить, люди будут смотреть и будут подключаться к компании. То есть смотрите, как просто. Вы э, делаете простую работу. Вы общаетесь с людьми, вы даете интригу, Говорите о том, что есть возможность оказаться в бизнесе номер один в мире, который самый щедрый, самый уникальный. И просто приглашайте людей. Люди заходят на презентацию, слушают профессионалов. Вы вот так сидите, пьете чай, можете даже в уши вставить вату. Люди-то будут слушать. Это у вас в ушах, может быть, Влад, а люди-то слушать будут. Люди послушали и думают. Классный бизнес. Потребляй каждый месяц, ничего не продавай, рекомендуй людям, и они тоже будут потреблять. Но согласитесь, классный бизнес. Теперь. Э, вот все, что я рассказал, это правда. Вот все, что я рассказал, это правда. Теперь другой момент. Смотрите, вы сейчас увидели бизнес-план, а теперь скажите мне, пожалуйста, предположим, это будет образно, жвачка, которая полезная, которая там содержит специальные микроэлементы. Когда ты живешь эту жвачку, у тебя зубы там эм, чистые, там у тебя специальные микроэлементы, ты себя чувствуешь прекрасно, у тебя голова не болит, у тебя руки не болят. Есть разница, шоколад или жвачка? Ребята, вот честно скажите, есть разница, жвачка или шоколад? Нет разницы. То есть, что ты, допустим, шоколад ешь, что ты жвачку ешь, что ты воду пьешь, но она свойства одни и те же несет. Так вот теперь, ребята, в принципе, главное, чтобы был продукт, чтоб продукт что? Приносил пользу. И как называется компания, вы сейчас узнаете. И я вам сейчас рассказываю об этом продукте. Вот этот продукт у меня в руках. Смотрите. Вот за то, что я потребляю продукт, не продаю его, у меня нет ни интернет-магазина, ни каких-то моментов. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день я просто потребляю и рассказываю людям об этом магазине. Я рассказываю, что мне от этого продукта э, классно. То есть у меня не болит голова. Я чувствую себя хорошо. Э, я встаю иногда без будильника. То есть у многих людей... Э, то есть это продукт – это правильное питание. Шоколад – это правильное питание? Правильное. Вода, допустим, это правильное питание? Правильное. Да, в принципе, вот такая баночка. В ней 90 капсул, в ней 90 капсул, видите, и здесь вот такая капсула. В день вы, вы потребляете одну капсулу утром, одну капсулу днем и одну капсулу вечером. Вы не ходите в аптеке, вам не надо кучу БАДов, витамин, лекарств. То есть вы покупаете комплекс, который был признан лучшим продуктом в мире в 2014 году. Стоит он недорого. Позволить его может любой человек. То есть, мы с вами сейчас смотрим на экран. Я вам показываю. Смотрите. Вот презентация. Компания была создана 15 января 2014 года. Владелец этой компании мультимиллионер Эрик. А у Эрика есть собственная фабрика. Собственное производство. А, то есть человек, который сегодня уважаем в мире. Это владелец компании. Вот вы видите, Эрику принадлежит свое производство, свои ученые, свои патенты. Видно, да? А, вот его сайт. То есть он в 2012 году был признан лучшим бизнес-тренером в мире. И он на одном продукте, Зарабатывал в месяц по такой же схеме, смотрите, 1 миллион 36 тысяч долларов. Вот это хороший доход. То есть он зарабатывал 1 миллион 36 тысяч долларов, 35 миллионов рублей. И вот этот человек создал сегодня компанию. И он гораздо лучше сегодня миру предоставил продукт. То есть это ноу-хау. Это Brain Fuel Plus. Полный комплекс правильного питания. 70% это мозг и голова, и 30% это все тело. То есть, если вы будете потреблять это питание, значит, вы продлите свою жизнь на 15 лет. Продукт признан лучшим продуктом года. Деньги вы получаете на банковскую карточку. Mastercard Пионер снимайте в любом банкомате мира. Компания признана лучшей компанией в январе 2014 года по темпам роста и лучший стартап года. То есть компания среди всех интернет-компаний, среди сетевых компаний, среди домашних бизнесов заняла первое место. Вот Brain, видите, первое место. То есть вожак у нас крутой, 75% у нас отдается новичку и лидеру минимум, гарантированно. Это за повторную покупку и за приглашение от 50% до 80%. Плюс у нас, смотрите, плюс у нас, ребята, без ограничений ромашка. То есть вы можете приглашать влево и вправо хоть сколько людей, это первая линия. Также вы будете получать дополнительные бонусы со второй, третьей, четвертой, пятой, шестой глубины. То есть за глубину с первой по шестую будете получать с первой, видите, 80%. Плюс за команду, за команду до любой глубины без ограничений миллион долларов. То есть у вас до любой глубины набрался товарооборот и миллион долларов вы можете получать. Для примера, вот в этой компании... Надо Здесь получают люди 40 тысяч долларов максимум в месяц по бинару, а у нас получают миллион долларов. Вот и смотрите разницу опять в 25 раз. И теперь скажите мне, пожалуйста, друзья, стоит ли сотрудничать с этой компанией, где не надо вкладывать деньги, где не надо ходить продавать какой-то продукт, где компания платит 75% за повторную покупку, и от 50 до 80% процентов от баллов за приглашение. Вы сейчас попадаете в одну сотую одного процента, даже не в один процент. И вы стоите у истоков этой компании С человеком, который сегодня успешен, человек, который зарабатывал обычным дистрибьютором 1 миллион долларов. И вот здесь мы видим, что он любит семью, любит путешествовать, любит помогать людям. И это мега-человек. Потому что у него есть свой благотворительный фонд. Он любит жизнь, помогает людям. Я еще раз напомню, что лучший бизнес-тренер 2012 года в топ-50 попал. И вот его автопарк. Три BMW, Бенкли, Феррари. И также у него есть вот такая машинка. Lamborghini. И вот благодаря вот этой компании, благодаря вот этому продукту, я потребляю продукт, чувствую себя Хорошо стал зарабатывать деньги. И вот за первые 10 дней заработал неплохую сумму. Ребята, кто из вас уже заработал какие-то деньги, пожалуйста, напишите в чат ваши результаты, напишите результаты по продукту, результаты по доходам, и вы сейчас увидите, что в нашей команде зарабатывают обычные люди. Пенсионеры, студенты, у нас нет каких-то навороченных людей, у нас нет каких-то там мега-мега-мега-сетевиков. У нас зарабатывает народ. Народ зарабатывает. У нас не мега-звезды зарабатывают, а обычные люди. Мы за людей. И вот люди пишут о своих результатах. И вот э, вы видите генеалогию. Вот здесь я сейчас зайду в компанию. Потом можете об этой компании на официальном сайте посмотреть. И также я вас познакомлю со статистикой мировой, где вы увидите, что наша команда набирает обороты, наши обычные люди зарабатывают деньги, и это приятно. Вот система успех-мести. Вы видите, 1 мая мы стартовали, система успех-мести вот стремительно растет, и система успех-мести вместе это робот, для приглашения людей. Это система рекрутирования, реферальная ссылка, страница захвата. Вы видите, что из 2 миллиардов сайтов в России уже занимают среди всех ну, компаний там, 11 тысяч позиций, в мире 362 тысячи. И это только начало, потому что прошло только несколько дней мая. Вот здесь мы видим с вами Россия. Это рейтинг компании Brain. И вы видите, что Украина и Россия начинают выходить в рейтинге. Здесь есть и Австралия, и Канада, и Америка, и Англия, и другие страны. В общем, вы видите, что компания развивается. И люди зарабатывают деньги. Давайте почитаем. Александр Нойков. Он работал кувалдой, сменил более 10 работ. Заработал за 4 дня 779 долларов. Вот про что я и говорил. 779 долларов умножаем на 36. 28 тысяч рублей заработал парень за 4 дня, но он приглашал людей. Светлана Горяинова, учитель, заработала 15 тысяч рублей. Елена Селина, домохозяйка, заработала 200 долларов, продукт супер. По стоимости я сейчас вам расскажу. Домохозяйка Татьяна Скирова заработала 235 долларов за несколько дней. А продукт вообще сказка, давление в норме, утром бодрость, рассказывать можно много. Анатолий Кэшер, 235 долларов заработал за неделю. Сам работает на заводе, рабочим. Пенсионер по инвалидности за несколько дней заработал 20 долларов от компании. Классно, молодец. Ребята, по цене сейчас узнаете, есть несколько, есть три цены. Видим Иван Колобов, продуктом пользуюсь 25 апреля. Вот вы видите, прошло там, голова перестала болеть, сон лучше, высыпается, стресс, стрессоустойчивость, настроение отлично. Инна Лешкевич, мама в декретном отпуске, заработала более 500 долларов. Елена Парневая, домохозяйка, за первых 4 дня заработала 406 долларов. За все время 600 долларов. Это домохозяйка. Галина Ковалева, пенсионер по болезни. За короткий период заработала... 244 доллара. И за последнее время 150 долларов за неделю. И на лишкевич продукт супер реально работает. Пьем всей семьей. Одни плюс рекомендую Так. Столько много результатов. Смотрите, ребята. Александр Швачич. работал инкассатором 10 лет, зарабатывал 800 долларов. Вместе с системой успех вместе заработал за неделю 250 долларов. Круто. Молодец, Александр. Иван Росков. Работал на заводе. Ранее, сейчас уволился, за 10 дней заработал 600 долларов в компании Brain. Иван Колбов. Юрист. Заработал более 400 долларов. Супер. Светлана Доронина. Риэлтор. За первые дни получила 85 долларов. Иван Вов. Продукт Супер. За первые дни заработал 600 долларов. Ольга Инушевская в декретном отпуске 200 долларов заработала. Сергей Кузин, Кузиняткин за 10 дней заработал 350 долларов. Вот это да, хороший доход. Инна Шмигельская, мама в декретном отпуске 625 долларов. Но вы видите, что результатов очень много. Еще раз покажу вам свой доход. В общем, ладно, показывать не буду. Так вы уже видели, да? В общем, за 30 дней без продаж, без инвестиций, без рисков, без обмана э, доход составил 175 тысяч рублей. То есть 175 тысяч рублей э, мне компания начислила. Я считаю, это небольшие деньги, но зато честно и легально. Но это только первый месяц. Запомните, компания платит деньги. За повторную покупку 75%, а за приглашение от 50%. Значит, второй, третий, четвертый, пятый месяц будет больше денег. Потому что людей будет в магазин ходить больше. Но самые большие деньги мы начнем получать через год. Вот я желаю вам пройти этот год, год динамично, красиво. Понимаете? То есть я желаю вам вот этого. И теперь коротко про продукт, сколько он стоит. И как начать сотрудничать с нашей компанией, и вам сейчас все это будет понятно. Итак, значит, смотрим на экран, и я вам сейчас покажу несколько важных моментов, вам это пригодится. Значит, про продукт. Объясняю. Вот наш продукт, его нет в мире, он запатентован, подобного продукта в мире нет. Если вам кто-то скажет, что кто-то, кто-то, э, где-то, там есть такой же продукт, они врут. Просто врут. Потому что, ребята, э, такого продукта в мире больше нет. Он один, он за патентовым. Кто разбирается в патентах, тот поймет. И вот этот продукт, он работает совсем на другом уровне. В мире много хороших продуктов по питанию, витамины, БАДы, лекарства. Но наш продукт, он не в конкуренции, он стоит на Олимпе выше. Почему? Потому что он запатентован, он несколько лет разрабатывался. И смысл был этого продукта? Печень у вас как работает? Сердце у вас как работает? Кто управляет вашей рукой? Смотрите, кружка, рука говорит, мозг говорит руке, рука Видите, движение, рука, двигайся в сторону кружки, быстро, медленно, обхватывай, пальцы, пальцы обхватываете, держите крепко. Так, пьем, пьем, смотрите, хоп, разум управляет. Вкус, не рот чувствует вкус, не язык чувствует вкус, вкус считывает мозг. Как бьется сердце, как работает стресс, как работает печень? То есть мозг заставляет биться сегодня ваше сердце, э, вашу, работать ваши почки, печень, руки, движения. А инсульты, инфаркт, астма, аллергия, онкология, откуда это все? От неправильной работы мозга и от неправильного э, работы организма. И вот мозг, смотрите, это Википедия. Чтоб вы знали, это научно доказано. Головной мозг человека – орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение, все наши мысли, чувства, ощущения и желания, и движения, связаны с работой мозга. Понимаете? Далее, смотрите, я их сейчас пью, концентрация внимания стала больше. У нас одна женщина давала их человеку после инсульта, у него был паралич руки – она сказала, что они ему реально помогают, и он радуется как ребенок, что рука начинается шевелиться. Далее, по-бурятски, еще раз читаю: головной мозг человека это орган, координирующий и регулирующий все жизненные, все, все жизненные функции организма и контролирующий поведение, поведение все наши мысли, чувства, ощущения. Желания и движения связаны с работой мозга. Как вам по-бурятски нормально? То есть понятно прочитал? То есть сегодня, когда вы начинаете правильно вот это питание потреблять, то вам не надо кучу банок, бадов. Вам не надо кучу лекарств. Вы в аптеке будете ходить реже. В больницу вообще забудете. У вас будет давление, как у младенца. У вас сердце заработает по-другому. Вы будете, понимаете, бодрым. Плюс, если работает мозг, а здесь астаксантин, ресфоратрол, более 10 компонентов, то у вас, смотрите, и кожа разглаживается, понимаете, у вас работает организм по-другому. Понимаете, регенерация идет. То есть по-другому все функционирует, клеточки заводятся. И поэтому подобного продукта в мире нет. И слава Богу, наша компания имеет свою лабораторию, и она всегда улучшает продукт. Я знаю, что наш продукт будет улучшаться со временем, постоянно. Наш владелец сказал. Плюс у нас будет два новых продукта. Один будет для детей, такие, знаете, как мармеладки. Дети как мармеладки тянут, они вкусные, а на самом деле полезные. И один продукт будет для домашних питомцев, для животных. Теперь смотрите, дети живут долго, Бабушки живут долго, животные живут долго. То есть это фактически торговля молодостью. Это 15 лет жизни. Ребята, где вы купите 15 лет жизни? Начинайте сегодня потреблять правильное питание. И можно говорить много. Да просто посмотрите отчеты эксперта. Посмотрите отчеты эксперта, ведущего в области именно вообще препаратов. Вот есть лекция, лекция. если вы ее не видели, я вам дам видеозапись, где ведущий эксперт в области здоровья, а этот человек обучался в Англии, этот человек обучался в Голландии, этот человек обучался в Чехословакии, в Чехии. Он единственный русский человек на международном американском сайте Галена Биофарма, это знаменитый вообще институт, является единственным экспертом в области их препаратов. Эти препараты стоят десятки тысяч долларов. Он сделал эту лекцию, он сказал, это вообще круто. Просто круто. И я вам даю запись этой лекции. Вы посмотрите, кто еще не смотрел. А вот я вам дал уже. И много будет понятно. Потом посмотрите, вот результат женщины, у которой прошла голова через две недели. Я не поверил, но у нее прошла. А вот посмотрите, например, как я занимаюсь спортом и аж мурашки идут по телу. Действительно, продукт работает. И сегодня, раньше, я тратил от 5 до 10 тысяч на аптеку, разные БАДы, разные витамины, разные лекарства. Сегодня не терефлю, ни разных БАДов, ни разных витаминов, ничего не надо. Достаточно еще одной баночки и я экономлю семейный бюджет. Поэтому для меня это устраивает. И состояние, эффект, чувство, энергия. Понимаете, аж ух! Не передать вам сколько энергии. Просто не передать. Но ее достаточно. И вот я советую вам посмотреть лекции, изучить весь продукт. И тогда вы поймете, к чему вы можете прийти. Мадонна пьет астаксантин уже много-много лет. Вот в мировом журнале она говорит, что моя красота это не только подтяжки, это еще есть токсантин и правильное питание, посмотрите. Вот специальный сайт на русском языке для вас, здесь по продукту, более 10 компонентов входит в этот продукт и сюда входит, смотрите, фолиевая кислота, память познания, экстракт виноградных косточек, ясность ума, N-глютамин, энергия, фениланин, настроение, сенсорил, когнитивные функции, радиола розовая, это с стрессом, б 12 здоровье мозга, здоровый мозг, здоровое тело, неацинамид, молодость всего организма, цинк, это рост, женьшень, это защита, адаптация, B6, это бодрость, и вот астаксантин и рысворотрол. И сейчас я вам дам научный доклад эксперта. И знаете, что я хочу сказать? Я обучался у профессора Пучковского, обучался у Харлама, обучался у доктора Дюка. Мне это знакомо. Мне это знакомо то, о чем я вам говорю. И вы знаете, это, конечно, будоражит меня, потому что за 8 лет опыта у меня никогда не было такого. Кому этот нужен продукт? Люди, которые живут в городах, где есть вредное производство. Люди, которые связаны с машинами, где есть вредные выхлопы. Люди, которые курят. Люди, которые... На солнце бывают обычная радиация, солнечная радиация, которые выпивают алкоголь, у которых родители или родственники болели онкологией, астмой, аллергией, которые, у кого были инфаркты. Понимаете, о чем я говорю? То есть это затрагивает 7 миллиардов людей. Кто ночами работает, у кого кредиты, у кого стресс. Вегетарианцам обязательно нужен этот продукт. Обязательно, если вы вегетарианец далее спортсменам у меня чемпион зоны Дальнего Востока Сибирь Сибири по фитнесу пьет этот продукт этот продукт нужен сегодня значит людям кто учится у кого нагрузка большая на мозг на разум и рекомендации сейчас я вам дам смотрите вот так выглядят наши легкие изнутри это вредные выхлопы спастись практически невозможно идет Значит, нагрузка от разных болезней, сердца и так далее, на мозг. Мозг страдает, страдает все тело. Когда вы потребляете питание, у вас мозг берет любую штангу, любой вес. И сюда входит более 10 компонентов. Но мы сейчас с вами поговорим про астаксантин. Это природное чудо 21-го столетия. В настоящее время признан самым мощным природным антиоксидантом. Действие которого в 54 раза сильнее витамина А. Мультикаротин я покупал в Амвей. Это как раз витамина. Он стоил более 1000 рублей. В 65 раз сильнее витамина С. Банка витамина С в Amway стоит 1000 рублей. В 14 раз сильнее витамина Е. Банка витамина Е стоит 1000 рублей. То есть астаксантин круче витамина Е, витамина А и витамина С в несколько раз. Также обладает исключительно сильными противовоспалительными свойствами. Продукт имеет международный стандарт ИСО. Плюс протестирован РАМ э, в э, Москве. И навредно, что нет бактерий, что продукт безопасный. И функции э, астаксантина улучшает состояние кожи, стимулирует регенерацию клеток, защищает от болезней нервной системы. Предвращает разрушение клеточных мембран, повышает защитные свойства кожи против вирусов и бактерий. Нормализация работы желудка, улучшение зрения. Ребята, кто операции переносил, обязательно нужен этот продукт, обязательно. предотвращает старение, замедляет процесс окисления не только ДНК клеток. Ну, почитайте потом. И астаксантин пьет Мадонна много-много лет. Ссылочку я вам в чат скину. Вот. Теперь далее. Теперь далее. Вот, э Ресворотрол. Что такое Ресворотрол? Это, смотрите, э мощный антиоксидант, иммунный модулятор. Это эликсир молодости, это здоровье организма. Это фактически 15 лет жизни. Ребята, это 15 лет жизни. Если мы каждый день пьем, то 15 лет жизни впереди. Плюс Ресворотрол и астаксантин, это... Получается, внутренняя красота, красота вашего разума, одушевлении и красота внешняя. То есть, вот я сейчас стал потреблять питание и кремами не пользуюсь. Я чувствую, что у меня подтягивается кожа. Вот я вот в шоке, как будто маску наношу, знаете. То есть, потребляю и вот клеточки заорятся. Я прям чувствую, что вот, как будто вот растягивается, понимаете, вот. Это феноменально. Не знаю, кто-нибудь из женщин почувствовал. Я профессионально обучался на косметолога, и мне это понятно. То есть я чувствую, что, представляете, идет растяжка, я в шоке. То есть получается, регенерация идет. То есть нет вот этого, понимаете, нет живота. Пищеварение улучшается. Вот Татьяна, говорит, тоже почувствовала. То есть круто, круто, представьте себе, и внешний красивый, и внутренний красивый, и воодушевление. И поэтому мы первые на рынке с таким продуктом, он запонтентован. Мы с вами можем сегодня, понимаете, сделать этот мир краше, удивительнее, прекраснее, многогранней. И э, вот ресворотрол, ресворотрол, это эликсир молодости, защита от рака, выделенный, скажу, ягод винограда. Другие свойства ресворотрола, нейропротекторное действие, противовоспалительное действие, кардиопротекторное действие, анти... анти, анти, анти Абитическое действие, антивирусное действие, антибактериальное действие. В общем, про продукт посмотрите лекцию. Теперь, как начать бизнес? Сколько это стоит? Я же вам сказал, никаких вложений нет. Берете одну банку для себя, вы уже в бизнесе. Правда, одну берете, она подороже. Берете три, одна бесплатно. Берете шесть, три бесплатно. Сколько вы хотите купить? Одна подороже, три берете, одна бесплатно. Шесть берете, три бесплатно. Из трех. Из шести. Сколько хотите взять? И сейчас я вам покажу, как это сделать. Смотрите. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Вы вот здесь можете занять бесплатную позицию. Вы заходите. Значит, вы зарегистрировались. И вот здесь жмете кнопку менеджер. Кнопку менеджер. Смотрите. Жмите кнопку менеджер. Нажали? Кнопка менеджер. И кнопка «Начать бизнес». Вот она. Нажмите «Начать бизнес», займите срочно позицию. Нажали? Вот здесь. У вас откроются две вот таких страницы. Ваш менеджер и также откроется э, бесплатная регистрация. То есть, вот здесь, вот здесь, вы видите, что 2600 человек, видите, они еще не оплатили, они просто место заняли. А вот здесь более 300 оплаченных. Так вот, если вы зарегистрируетесь бесплатно, вы попадете вот сюда. Это вас ни к чему не обязывает. И тогда, когда вы закажете для себя одну баночку, три баночки или шесть, вы сразу же попадете вот сюда. А вот эти все последующие пойдут под вас. Кто первый оплатил продукт, того и тапочки. И поэтому прямо сейчас займите позицию. Нажмите «Начать бизнес», «Заказать товар». Кто нажал, поставьте цифру 5 в чате. У вас появится вот такая страница, вверху надо выбрать русский язык, здесь надо поставить имя на русском или на английском, например, Николай, фамилия, допустим, Петров, почта, потом повторение почты и номер телефона. Вывели, нажали раскрыть секрет и все, вы бесплатно заняли позицию. То есть вы сразу же попадаете вот сюда и бесплатно занимаете позицию. И потом берете для себя продукт. Теперь смотрим на экран и я вам покажу сколько это стоит и как начать. Значит про компанию рассказал. Продукт уникальный. Э, независимая экс, э, э, экспертиза в Run, Москва. Э, множество премий. Самый щедрый бизнес-план в мире. До 80% за приглашение. 75% за сеть. Глубина без ограничений. До миллиона долларов в месяц можно получать на уровне бриллианта. Вы попали в 1%. Деньги получаете на банковскую карточку MasterCard Pioneer. Бизнес, о котором мы говорим, это бизнес номер один в мире с лучшим продуктом. Вы ничего не продаете, вы ничего э, не вкладываете, вы берете для себя продукт, или лучше возьмите 6 баночек. Допустим, у вас одна вам, родственникам, друзьям, тогда продукт будет дешевле для вас всех. У вас растет сеть, люди пользуются продуктом, покупают в магазине, сеть растет. И чтобы вам занять позицию платно, Достаточно заказать или одну баночку, или три баночки, или шесть баночек. Один раз в жизни вы платите за регистрацию 20 долларов. Со второго месяца будет дешевле на 20 долларов. Первый месяц 93 доллара с регистрацией и с доставкой стоит одна баночка. Поэтому это не так выгодно для меня. Второй пакет это 166 долларов, три баночки. Получается одна банка бесплатная. Если вы берете пакет номер 3, так как мы сделали это, вам три банки бесплатно и продукт вам будет стоить со второго месяца от 37 долларов. Со второго месяца первый пакет стоит 73 доллара, второй пакет стоит 146 долларов, третий пакет стоит 222 доллара. Почему лично я взял третий пакет? Потому что первый пакет дает 50% за приглашение, а третий пакет дает... 56% за приглашение. Плюс третий пакет вам дает ранг Тройная звезда. Вы уже вот здесь. И вам несколько ступеней до бриллианта. Вы получаете с первой линии 52% за тройную звезду. Это 26 долларов, 52 доллара и 78 долларов, смотря какой люди купили пакет. Чем пакет больше, тем больше премия. Со второй линии 2%, с третьей линии 2%. И для того чтобы получать все вот эти бонусы. Достаточно брать одну баночку в месяц, можно три баночки, можно 6, но хотя бы одну баночку в месяц. Все. Люди будут у вас слева и справа, потребительская сеть будет расти, пройдет определенное время. Слева у вас будет, допустим, три баночки, справа три баночки вы получили денежку. То есть за каждую пару вы будете получать по 15-20 долларов. Допустим, 50 банок слева, 50 банок справа, 1000 долларов. плюс за уровни вы будете получать отдельные бонусы. Есть методика, как выйти на доход 40 тысяч долларов. Вы приглашаете всего одного человека в месяц. Каждый из этих людей приглашает по одному человеку. У вас через 4 месяца 15 человек. А через год 4095 клиентов. Тогда вы получите 41 тысячу долларов, полтора миллиона рублей в месяц. С нашей командой вы можете это сделать прямо сейчас. Попасть в международные рейтинги. И вот я поздравляю Вячеслава, который только что зарегистрировался. Вот он на презентации был и занял бесплатную позицию. То есть Вячеслав только что опередил других людей. То есть только что Вячеслав опередил других людей. Видите? И вот сейчас вот здесь обновление делаю. И количество людей поменяется. То есть вот мы видим, что количество людей меняется. И вы, ребята, должны также понимать, что чем быстрее вы займете позицию, тем быстрее вы получите выгоды для своего бизнеса. Поздравляем вас, Вячеслав. Ребята, когда вы нажмете вот здесь «Начать бизнес», заполните вот, эту, вот эти данные, вы бесплатно займете позицию. Плюс, вот здесь у вас есть ваш менеджер, жмите кнопку. С этим человеком добавьтесь к Одноклассниках, Фейсбук, Контакт, Скайп. У каждого менеджер свой. Это ваша путеводная звезда. Ваш менеджер возьмет вас за руку, пройдет вас по первым шагам, и ваш менеджер, у него есть связи, познакомить вас с лидером и с наставником. И у нас есть система. Откуда появился Вячеслав? Ведь я его не знал. А давайте нажмем «Статистику» и нажмем «Приглашенный». Вот появился Вячеслав с Новосибирска, вот его телефон, вот его почта. Он где-то увидел рекламу, он где-то увидел рекламу ВКонтакте, Фейсбуке. То есть у нас есть система, которая автоматически будет привлекать вам клиентов. Вы прямо сейчас можете купить себе систему, так как сделали это мы. И сделать, ребята, вот такой, к примеру, статус. Смотрите. То есть вы берете готовый текст. У нас уже есть готовый текст. Добавляете его в Facebook, в Контакт, Добавляете его, к примеру, в Одноклассники. Убираете, допустим, здесь эту стрелочку. И добавляете фотографию, связанную с бизнесом. Жмете отправить. Все. Делаем старт международной кампании в более чем в 200 странах мира. Время, ссылочка. Facebook также. Убираем крестик, добавляем фотографию. Выбираем фотографию, сейчас мы ее найдем. Далее, одноклассники. Заходим в одноклассники. То есть вы это можете делать по скайпу, вы можете это делать в фейсбуке, вы это можете делать в одноклассниках, в ютубе. Вот я захожу в ютуб, добавляю здесь. Смотрите, также статус. Убираю здесь же крестик вот справа в углу. Добавляю фотографию. И люди заинтересовались. И так же вы можете делать это, как и мы. Видите, красивая рекламка. Люди захотят, посмотрят и присоединятся к вашей команде. Они увидели рекламу, нажали вот этого робота. Робот им дает вот здесь видео. Вот в этом. В кинотеатре вы можете поставить 30 роликов, человек посмотрел, нажал войти, на разные темы ролики можете поставить, опять нажал войти, заполнил данные и система вам показала. Смотрите, сегодня 214 человек посмотрело маленькую рекламу, за месяц 6115 здесь вы видите первая линия, вторая линия. И мы видим, вот люди нажали начать бизнес, зарегистрировались и с этими людьми, людьми можно связаться. Как эту систему прямо сейчас вам приобрести? Наша система входит в Mail.ru в топ-3. Видите? Наша система входит в топ-3 с большим отрывом. Вот вы видите, карьера, работа, путь к успеху. И мы занимаем топ-3 с большим отрывом от 4-5 места. То есть, это система, которая действительно эффективна, если вы научитесь ей пользоваться. Вам подарок. Вот тренинг. Стоит он 1000 долларов. Вам бесплатно. Как правильно? Работать в социальных сетях через систему. И вот здесь у вас есть кнопка оплата офиса. Оплатите систему прямо сейчас на месяц, на полгода, на год. Месяц стоит 10 долларов. Я беру на год со скидкой получается 6 долларов в месяц. Также можно оплатить с личного баланса или оплатить другому пользователю. Вот Жмете оплатить другому пользователю, вводите его e-mail и оплачиваете. То есть у нас есть еще внутренние деньги, у нас есть банк э, с внутренней валютой «Успех вместе» для э, оплаты системы. Также можете нажать вот здесь «Оплатить», выбрать банковскую карточку Visa Classic MasterCard и сделать оплату удобным способом. Если оплата не проходит, зайдите в Яндекс Деньги, создайте карточку и оплатите. После оплаты у вас вот здесь будет «Мой профиль». Заполнили здесь все данные. Вот сюда ставите ссылку на бизнес компании Brain. Если у вас пока компании Brain нет, ставите опять же оплату на успех вместе. У вас бизнес будет пока успех вместе. Здесь придумайте название. Это э, без запятых, без собачек, без точек, без пробелов. Можно цифры, можно буквы, можно вместе. Назвали, нажали сохранить. У вас появляется в настройках 15 роботов. Выбрали вот здесь ролик, к примеру, новая жизнь, здесь ролик зарабатывания денег в интернете, нажали сохранить, правой кнопкой вы здесь жмете копировать ссылку и вставляете в подобный статус в Одноклассниках, в Фейсбуке, «ВКонтакте» вот такую рекламку и жмете нравится. Вам домашнее задание сделать вот такую рекламку, вот такую рекламку сделать. Только с вашей ссылкой. Только с вашей ссылочкой. За место звездочек надо поставить вам робота. С вами была команда Успех вместе, ваш друг Андрей Шаура. Завтра в 19.30 Москвы будет презентация. Днем воскресенья презентации не будет. В воскресенье в 19.30, в понедельник в 14.00 и в 19.30. Каждый день на портале для вас две встречи. Приходите, разбирайтесь, приглашайте людей по своей ссылке и прямо сейчас начните новый бизнес, разбирайте ту информацию, которую вы уже получили. И я вам желаю правильного выбора, правильных решений и будьте счастливы. Счастье в вашем разуме. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Удачи!